Классическая сумка, синий базовый цвет. Поцелуйка, сумчатый эксперт. Красивая сумка позволит вам быть всегда в тренде. И вот такой красивый тюрбан будет прекрасным дополнением к вашему образу. Синяя душица поможет согреться зимними холодными вечерами. В нее можно добавить лимон, мед, подержать теплый бокальчик в руках и насладиться напитком. Под тюрбан можно одеть теплую шапочку. Он достаточно свободный, на резинке. А еще, если добавить какой-то синий элемент одежды, вы будете неотразимы. И это все Доступно? Я помогу вам в выборе вашего гардероба и вашего стиля. Люблю вас. Ваш сумчатый эксперт.